Всем здорова, с вами Гидра94, я сейчас не дома, поэтому, по реакция на Мармока выходит чуть позже. Хитман 2, баги, приколы, файлы Давайте смотреть. А -а -а -а. У меня сегодня настроение пошалить, так что Хитман сегодня без Вообще пряника. всех подряд убивать, да? Хитман 2, как рямусь. и первая часть, там он выходит э... по эпизодам. Какого хрена? Ну как ты умудрился взап, застрять перед... в... Э... Что за бездарный хитман? душе эту лавочку, лысый, бля. Тебя лавочка поймела. Ну аж подлетел. Генетическая почти. ты хуйня. О, смотрите, как он стал. Ты хуже гопника. Если бы я у себя во дворе так ногу опрокинул бы на лавочку, Нифига то меня бабки за гаражами бы отпитили. Эй, челядь! Позовите кого-нибудь! О, офицер! Помогите, пожалуйста, я тут наша ничья. вы что, с ума сошли. Я не знаю, что за хуйня происходит, офицер. Тут, походу, стул был покрашен, но таблички не было. Бухи. Да, да, стреляйте, убейте меня, офицер, я хочу с этим покончить. Ты вообще не попадаешь, взбодрись. Я понимаю, э -э. ситуация нештатная, но ты должен с, с этим покончить. Да, походу, не в него попасть не может, Мармон. Все, офицер, все, все. Кажется, я стал метагопником, который постиг дяд. Метагопник тут ту тут тут ту былковдулом крутые дельфинчики на самом деле я зашел сюда ботинки почистить так я кажется понял на ком я испытаю свою утку взрывчатку на черных а кнопка Ага. Это что, взрыв был или кто-то в толпе перл? Мм, как-то. Из-за такого пука. тут ёба, Я по работе. Отнеси багаж в номер, пожалуйста. Этот кусок скайнета следит за мной, смотри. Охереть! Не пали меня, я на секретном задании. Ааа! -а -а! Как они меня раскусили! Ну не знаю, Вау. может потому, что начал пальбу Красивый там у них. Отца. Don't но Не трогать. Я хочу в нее сесть. О -о -о. Смотрите, как она мне подходит к моему красному костюму. Чё тебе надо? Ты чё, перед собой клоунов? Ну да, Ты чё, перед собой клоуна увидел, что ли, а? Не, никуда не пойду, я хочу здесь лясь и греть. Да это моя машина, ты. Просто я здесь паркуюсь, не видишь нос красный, машина красная. По-моему, железный аргумент, Нет. Ах, то есть ты стреляешь по мне просто потому что я не хочу выйти из машины? Отлично. Видимо, по местным понятиям я настолько. По местным пойму понятиям отсюда, нельзя трогать такую... Не такую машину. поможет. Они просто по машине херачат. Я же говорил, что мой костюм подходит к машине. Видите, насколько я снесился Пизда ушел. А что там за бомжатские посиделки? Ну-ка пойдем глянем. А, свалили отсюда петухи. Теперь ну, так, так метает из-за головы. Можно придумать что-то интересное. Так, парень, ты будешь приманкой. Да. Еще никогда не ловил на петуха. Перетаскиваем нашу приманку На да кого он приманивать собрался? А, какой я мерзкий, сука. Все, теперь можно сбрасывать кому-то на каштан прямо лодку. И надо будет сказать что-то эпичное перед казнью. А, пришел... А тут товарищ Чилица. Ну все, передай своей старой шлюхи, что я любил ее. Промазал. Как я мог такую дебильную фразу придумать? Как ты мог промахнуться, не рассчитать? Видишь, него не упадет. Сейчас я вам покажу, как электрики хамуть от самок. Для этого нам понадобится обыкновенный автомобильный акум и пожарный гидрант. Знаю, перечень да? предметов для нашей операции ничего хорошего не сулит. Но поверьте на слово охотнику со стажем, вариант стопроцентный. Даже наши далекие предки-электрики, когда шли на самку, они брали с собой акум и пасли Он самок протекает. в лесах возле гидрантов. Так, так, так, все, жертва приближается. Теперь главное ее не спугнуть и поймать идеальный тайминг. Муха в лампу залетела. Э, какого хрена, дед? Куда ты лезешь, гнида? Ты мою добычу спугнул. Кш -кш -кш. Отлично. Ну он же что видел, там, она, типа, попала, так, что там с водопроводом что-то не будет. так. Он так пошел проверить. Иначе у меня на вечер были планы. Так что, дед, извини, но мы идем в гараж. Да ну в жопу. Кто а же делал секта? с ним? М? Как я, как я по-вашему костюм-то возьму? Пройти, такой типа, за костюмом. Не, не, не, не. О, точно. Я сейчас их по одному выкурю. Что? Что? Да действительно что? Почему он так откуда-то вылетел? Откуда вылетел? мать то Его сейчас его с квастины ебанулась. Примагничило, Сука, не наезжай на человека в кимоно. На лучше витамины пожуй Пошла пизда по кочкам. Это не импровизация, пацаны Ты тихо, ты Все идет по плану Ууу, какой весь такой пафосный костюм у нас для мертвого Слышь, я тут ненадолго э, одолжу твой костюм сзади. Если хочешь, я это яблоко да. Вот если бы сейчас он сказал нет, спасибо, вот я бы оху...". Это, как это поминки и... начинаются и... без и... мертвого? Вот теперь правильные поминки, да. заиграла та самая музыка. Прям настолжи, насталжи. Ух, кто-то там. Поминки какие-то. Все молчу. Самое главное, чтобы будет. Это я сейчас не зачесалась или херничать. А чем еще говорят мужчины, так что это надо. Не бойся, поплачься над умершим. Сука. Хитмат, ты же в имплант нож воткнул. Она же может выжить. Давай контрольный в живот Херовая вас тусовка, пацаны, и гробы неудобные, я в бар, короче. А увидели, как Он? тут труба вышел? чем можно, кому-то раскроить, Все собираем. О, уборщик. Удлинитель. Уборщик. И удлинитель. И его пиздец. О, тёпленькая пошла. Если вы еще не знаете, что такое естественный отбор, то вот вам живой пример. Не заметил то, что там удлинитель обид посторонний. Парень, иди сюда. Из них конфетки не было, но думаю, ты и на монетку клюнешь. Спокойно, не ори без паники, он просто линзу потерял. Понял? Да, иди помоги ему, я даже свет включу. Кажется, лампочка... Логика NPC. смотри, мы кораблик в море. Не понял? У вас что, иммунитет сформировался? Почему его ток еще не убил? О, он меня спалил. Что, что ты на меня наезжаешь? Ты не видишь уровень моего пахуизма от твоих угроз. А, нет, не стреляй. Упери пушку, все, сдаюсь. Я сдаюсь. А, не сразу просто. Я забираю свои слова обратно. Добрый день, сэр. Спасибо, что выбрали нас. Выберите свое место в куче. Он сам Аписточку, не поджарится, если в всегда уже. спрос. Ого, мажор, VIP место себе а. заняли, да? Ой, смотри, засуетился как будто ты здесь что-то решишь уже, да? Поджарься. ты крутишься. Да ладно. Ничего, не нашел? ничего ты дебил? Гора трупок. Кажется, раздуплил, что пропустил мелкую деталь в коридоре. Да, поджарится. Эй, куча мала. Блин, это... Знаете на что все это похоже? А почему тебя не поджаривают? На борьбу за умывальник в общежитии в 7 утра. Вот это свобода действий, О. я понимаю. Можно делать все, что угодно. О. Какое же разнообразие у костюмов, которые можно там взять. Хочу продавать хот-доги. Говно вопрос. А, переоделся. Его. Хот-доги, хот-доги самые большие, самые мясистые. Немножко фирменных специй от нового повара. Картошка фри! Эй, еблодяй, иди картошку попробуй. Я продаю самую вредную картошку, поэтому отдай самое вкусное. На все не давались, а то ебалось и разорвем. Ядовитые, да? нямки-нямки, вкусно, да? Да, вкусно, вкусно. Ай, сразу сдох. Ой, новый рецепт. Хотите попробовать? И если возможность оставьте отзыв заранее, потому что я так вообще отзывов не соберу. Кстати, попробуйте нашего нового леща, очень вкусная рыба. О, все, что я забыл ее разморозить. Убойный рецепт у тебя. что, чертила, вот ты и проебехал еще 10 минут своей жизни. Ты там рад? Я тому безумно рад, потому что ты провел это время со мной. Что? И я надеюсь встретить тебя он, в Чего ноги отдельно от пятницу. тела. На этом все. Рамки бьются уже в бок. Я ушел это мимо стула чуток. Здесь был гребаный Марбок, пока. Обычный день Марина. встать умыться за этой стене. <laughs> Пахта человеческой линии. Ну ладно, ему лень прочитать это число. По-моему, этот коммент уже был. Пушка готовая. I don't understand the gun done. Извините. В этой игре было как-то маловато багов. Хоть они и были, но очень мало. Тут больше как-то была логика NPC какая-то неправильная. Я не соображаю, что там какая-то опасность. Если куча трупов надо уйти оттуда, искать этого мормока в образе Хитмана. Вместо этого идут и помирают. Ладно, если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если мне понравилось, чтобы не пропускать видео, свой в ВКонтакте, подписывайтесь на Мармока и до следующего видео.